Это вот тоже это у леши серьезного сэма на бережных челнах почки вот уже даже открываются класс не просто в этом самом в замерзшем состоянии как они все только как листья спадают почки наготове. Вот. деревья готовы всегда новую новую листу давать а это вот уже даже приоткрылись это у миши михал Михайловича плоды, какие-то декоративные растения вот, дало какие-то плоды. Вот они вот беленькие, все замечательно. То <с> есть процесс идет на самом деле. Процесс реально идет. Надо добавить еще немного здравых человеков, хотя бы несколько реально здравых, реально... Чтобы добавить тепла. Такого же уровня верности, надежности, целеустремленности, как вот наши ближайшие сородичи. Я имею ввиду соратников наших, да? Вот. Игоря Аркадьича, Михаил Михайловича, Лешу, Серегу, Сергея Валентиновича, Мишу из Горловки, да, ну кого еще давайте давай назовем там, Наталью Поляну, да, вот... Ну, все, кто... Ну, все, кто, которые, вот, активно являя, ведет эту самую да, деятельность. Вот, простите, приходит, если это вот, кого-то... А, забудут Вот, те, которые реально понимают, верят в это, да, и это дело mm. продвигает. Поймите, это не для нас нужно. Это не для нас, вот в одну так, или в два лица. Вот Это нужно для вас, для всех, для всего рода человеческого. Кто, если не мы, понимаете? Вот там вот мириады стоят, ждут этого воплощения, как угодно воплотиться, что типа, да я ж, блин, сейчас я все тут поменяю. Что ж они там, блин... Ебалом торгуют, блин Все никак, они порядок не наведут Но Сколько, сколько же безобразия это будет происходить, понимаете Пятка и грудь себя там бьют Не могут сюда воплотиться Потому что самые лучшие были отобраны Вы же самые лучшие Отобраны были в это воплощение Что изменить вот этот порядок вещей Вот это дерьмо это полностью прекратить И начать, чтобы здесь все Цвело, росло и пахло вы наконец-то ожили Вы еще не жили, вы зомби, блин да, Ваняш Вознесон, Тохаш Да, конечно. да вот. Всех перечислять просто не это самое Там, Простите, если кого-то не упоминаю Привеликий поклон и благодарность За светлую деятельность Вот, Опять же, я да, очень верю в надеюсь При это... нашего бытовухи Продолжается эта светлая деятельность На нашем ресурсе, на всех наших ресурсах Благодарим за это и приумножаем с благодарностью, как вот Игорь Аркадьевич сказал удачно. Вот как вот это самое? Вот не проводить это... специальную операцию, да. если есть такие вот существа? Это не унимаются. Тоже какую-то там... Проголосовали, вероятно, их несколько было. На марку вот следующую вот такую вот. вот то есть уже вот Крымский Новогодню. мост да, вообще горит. И вот бравого солдафона ждет почему-то с горящей... Э гирляндой, потому что люди как по часам. Дива а, вот ждет это самое. И фейерверки еще новогодние. Они там вообще, блядь, ебанулись. Или как? Им что, мало что ли, Герани или этих самых? Кто? Да, блин, должен любой киевлянин люб из любого крупного города сказать: вы что, блин, там, вам что, делать нехер, прийти в администрацию? где это всю эту лабудень, хуетень? Вот это вот по попридум... Вы что, охренели? Это кощунство, фейерверки, блин, и этот самый. И гирляндочки светят э, на новогоднюю эту самую. Так может, ночь. блять, это ебаную хохляшку ни хрена не калибруют? Это нам только рассказывают. Звоню сегодня в этот самый, в очередной, в 10 тысячный тысячный раз в электросеть. Почему такое низкое напряжение? 160, еле до 170 э, доходит. Сколько ж можно это? Месяцами ну вот сейчас продолжается. Вот так сейчас боевые 190. действия, блин, происходят. Так боевые действия где? На территории э, Хахляшки континентальной или по-прежнему Донбассе. Ну, у нас тоже здесь. Да, да сколько ж можно оправдываться? Сколько можно? Не доходит, блин, хохлопитекам и хохлопитечкам. Не доходит, понимаете? Как можно? Да и против этих марок надо протестовать. А вы все думаете, да. И вот эти предатели, которые здесь, женского и мужеского полу, э, блохеры и блохерищи. Вот. И те, которые просто, блин, эти самые... Ой, да, наверное, штрали надо пожалеть. Почему вы, блядь, нас не жалели? Восемь лет. Почему не жалели? А теперь, блин, это самое... А теперь приучивать вот этих всяких тварей, которые... Не умнеют, не очеловечиваются, ни хрена. Шикарный повод, сразу очеловечивайся, перехватывай управление, выгоняй из бушников. Начинайте этот самый, народную демократию устанавливать. О, подонки кончены. Это э -э. Будет видео, ну, попозже, потому что в эту подборку не ушло. В Питере провели учения по уборке, ну, я приколнулся, конечно, воображаемого снега. Ну, там учение, там, тра -та, та в зависимости от этого самого. Вот, я там на видео чуть-чуть посмотрел, хрен стоит без шапки, расстегнутая куртка у него, видна зеленая травка. Ну, вот мы провели учение, понимаете, как они пытаются Вот эти нагни... бегловые, которых этот самый, рано или поздно, я надеюсь, все-таки этот самый Пригожин, все-таки упакует этого беглова и на передовую, блин, под огонь, рядовым обычным в окоп, блин, Губернаторы, блин, подонки, страдаю всякой хренью, Пилят, блин. бабло пилят, это ж нагнали этих самых, им же ж выплатить этот сам надо Техника, бензин, соляра и все такое прочее, чтобы вот эти покатушки Ведь Бред сумасшедший. Не получается накаркать этого снега, не получается Вот вам, блядь, на всю морду ваш вонючий снег, блядь А они вот эти тренинги, блядь, устраивают, попилить бабло Подонки проклятые вот немного другой этот самый. Церковь проскива Пятницкая. Это город Старица в Тверской области. Город 1200 какого-то года. Ну вот, ну вот вроде как это. Ну, Старая вот архитектура. Ну какой смешной. Вот, вот что это за что он шел? дорос или что? Что это такое? Вот как вот. Как это? Что это? Это что-то явно он не до... не до вылез из под земли. Ну или по по модной этой, по современной. В лаптях грязи наносили, за, за, засыпаны, и несколько да. десятков метров, да, ну вот, понимаете, пропорции не те. Суровый Суворов, снега нет, но вы держитесь. Молодчина. Видите, вот как мразота на говно исходит уже, на говно, понимаете, чтобы вот это накликать беду, вот это зло, вот это все это дело, хрена ни хрена у них не получится. Вот в моем разумении это вот не вырос еще, вырастет этот самый, да, правильное сооружение вырастут когда человечество наконец вот эти морок, зла берет сушей вот эти вот макароны шоры откроют это самое вот это вот вырастут, настоящее здравое наше сооружение ну, вот. ну там вот вроде да, ребенок ну далеко там перспектива то все, ну, ну сколько тут высота чуть больше ребенка, метр пятьдесят или что, как? для чего это вот делается и вот тут же вот этот самый купол ну тут еще должно быть, ну, не знаю сколько, метра ну, два. Ну десятки метров там. А, а плюс наши еще как, какие-то да, а какие ступеньки, там, ну что-то такое. Основание, фундамент. Для и этого это уже здания. загажено и переделано. Почему? Поясняю вам. Вот смотрите, видите, вот, э, восьмигранное э, сооружение. <с а купол уже сделали под э, церковного. Ну, под, вот под, под христианство. Да. Уже закругленное, уже почти маковка, понимаете? Вот такие пироги. Вот тут похож на вот этот шлем этого Невского, ну что-то такое. Угу. Вот такие вот пироги, понимаете? Так что меняют потихонечку. А вот вот это, то, что я хотел сказать. Прекратите слушать, блин, вот это вот Наталья, которая якобы в Донецке. Вот они, видите, мразь вот эта вот, блин, за 30 серебряников, за 30 гривен, или еще за какую-то залупу конскую, за то, что его там в задний проход, блин, это самое трахают, да, вот это вот мразь, блядь, на самом деле, русского, блядь, происхождения, вот эта мразь вбивает клин между настоящими русскими, как в свое время сделали, блядь, Белоруссия, Украина, Россия, это три единый народ, а потом стали говорить, это братские народы. А потом вообще не пришей к руке этот самый, да, получается? Вот. и тут может быть что угодно, какая угодно типа Нашелька. страна, страна этого самого, любые погоны, любые эти самые, вот. поэтому фильтруйте, фильтруйте информацию, поступающую в ваш мозг. У вас должен мозг работать, анализировать то, что входит. И должна работать, работать сердце, да. душа должна работать. Как, -то, как, это, как... Чуйка эта, что называется. Да. И сторож в голове все время. Что-то здесь не так. Или, или да, ну это вроде бы как нормально. Или что-то тут не то. Медвед. Как мог такой слой земли образоваться на холме? Ну да, церковь-то на этих самых, на бугру строить. Да, действительно. Да, Церковь на бугру, аптека на углу, а этот самый в левой штанине. Вот такие пироги. Вот это вот Миша прислал, да? Замечательное да, вот. изображение вот этой вот виманы. Ну да, может показаться, что она там остренькая такая, но тем не менее, тут фрактальность это продемонстрирована. Что это не какой-то корабль, не какой-то этот самый. Это вот это тут все время движение этот мир находящийся. Даже не это ми, мир во всех смыслах. Это вимана, она в движении все <как> время. Поэтому вот эти все эти выступы, это потому, что она все время движется. Это просто мгновенный снимок. да. А да движущего во многомерии объекта такого, суперобъекта такого. Он и есть все, и пространство, и мир вокруг нас, все это можно представлять, что это он этот. Ну и снаружи его опять же невозможно на самом деле типа сфотографировать. Это так, чтобы было хоть какое-то понимание об этом, да, вот. Это такой живой, такой очень многомерный, ну даже не объект, это по сути субъект, вот, потому что это... Ну, это тоже ну, ну, живое раз, разумное, очень, очень потому что мы его разумом наделяем, включаем свои мозги, и он, соответственно, тоже становится разумным. Бабы в этом году были настолько хороши, что получили за это не только бабье лето, бабью осень, но и бабью зиму. Вот видите как, уже потихонечку Потихонечку вот на фишках Уже понимаете, прохавывать все это дело Понимают, что это что-то здесь не так Что-то здесь надо не так Надо же как-то это даже с юмором, ну чтоб укомплектовалось Оно в голове вот, Потому что все привыкли жить стереотипами Календарная осень, все Все об этом самом Календарная зима, жопа эта ледяная начинается А вот тут что-то не то А это надо как-то через юмор, ну чтоб оно в башках У... Э, Обывателей улеглось. А, а, мы, а мы, это ты... там ха-ха-ха-хи-хи-хи. -хи -хи, ой. И в итоге, блин, будет нормой. Что Ну это доброе, мы, мы же не хотим, чтобы по-плохому. А по-плохому как может быть? Первый этот ледок, ёбнется кто-то и переломается, и руки, ноги или там голову вообще-то бьет. Зачем это нужно? Ну, включайте вы сразу мозги, понимаете? Мозги и все это дело. Ну, все равно ж лучше, когда лето. Вот, видите, тут, тут был же этот. А, или это даже будет. А, это же я в этом ватсапе показывал, ну да, ну вот, тут шаурмения, вот, а там еще будет дальше. То есть вот эта отрава ушла постепенно, да, Макдональдс и прочее, это погонь, да, вот возвращается то, что нормально, да. Я, конечно, не не всех этих шашлыков, люля-кебабов, ну вот, но тем не менее, по крайней мере, ну, прикольное название, вот. Оно более творческое, более так так родное, сказать, да. Вот, а вот ты две специально Знаете? подобрал, шашлыкистан, Пусть это Ой, так, какие да, потому что самые, не все а? еще могут отказаться от такого рода питания, но это лучше, чем все равно химическая трава заокеанского производства. Сеть берет путешествий, скатертью дорогу, как, какое, да. какое название, Как они Классно, вот а? прохавали, что это делает, это ж сколько мы говорим, для того, чтобы все было получено было, надо себе делать скатертью дорогу, ну как в наших сказках. Вот видите, кто-то понял. А то, все ж, буржуйские какие-то названия mm -hmm. были. Нет, правильно, вот лучше вот так вот. вот. Теперь исторический, так сказать, экскурс. Да, это меня это удивляет. Находятся какие-то новые виды вооружений. 105-миллиметровое безоткатное оружие ЛЖ 40 немецкого производства времен. Войны, ну судя по маркировке 40, ну наверное 40-го года, там дальше будет на фотке то ли 42-й, 43-й применение, а здесь нет этой самой, ну какие-то такие вот года, это собственно вот в этом самом, бою. Как? Он, оно 400 килограмм весит, 105 миллиметров, это охрененный этот самый. Вот снаряд, то есть его вдвоем Видите, вот двое с одной и с другой стороны взяли двумя руками и покатили. Шесть или семь выстрелов в минуту может делать э, настолько скорострельное. Это Пух! даже не Василек. Пострелял вдвоем. А это вдвоем артиллерийская его херовина. Понимаете? Оттащил от этих самых от позиций. и ищи свищи меня в этом самом. Как можно проиграть с таким этим самым с вооружением? Вот. Я жалю, что вот это продавливание того, что мы, человечество, в едином порыве воевали с кем-то, э, настоящим, настоящим врагом. врагом, чужеродным совершенно, оно постепенно продавливается. Вы понимаете, что продавливается оно до такой степени, что вооружения какие-то, что мы противостояли этому чему-то, но оно продавливается до такой степени, что мы перемогли. В прошлом, это потому что мы начинаем деять здесь в будущем, в настоящем будущее, э, созидаем здесь в настоящем, и в прошлом мы уже, блин, этого врага э, переможем по итогу. Потому что проявляются такие вещи, о которых я, безоткатное оружие в 40-х годах легкое калибра охренительный, это неописуемо. Легкая, мощная. Так вот, значит, э, о чем еще этот самый. Вот вдумайтесь, вот это, что Ян говорит, что проявится рано или поздно правда настоящая, и правда именно хорошая, здравая. Вот я к чему веду, значит, русский язык, да. Если вы не являетесь носителем русского языка, вы не понимаете, или у вас засраны мозги. Вот, как нам говорят, а с кем вы воевали? С немцами. Понимаете, вдумайтесь в вместе, это дело. Вместе, в смысле, против вот. кого -то. Это значит Вместе. Но нам же никогда не говорили эти партийные органы и прочие эти подонки. А против кого вы вместе с немцами воевали? Блять, нам ну же половину фразы сказали, а вторую половину хрен на это дело. Это ж задумно, Против еще, кого? Задорнов же еще юморил. Мы же с вами. Э, Ой, немчики, мы немчики, с вами воевали. Как воевали. какая-то. Понимаете? А против кого? Вот, вот это все это дело. против каких-то выползков, откуда-то из ада. Человекоподобные они были, или это вообще змеи какие-то были, тараканы были. Ну это и прочее, вот это непонятно. Понимаете, что, и, значит, это что, что мы было. все равно переможем, потому mm -hmm. что мы все равно продаем, потому что правда неубиваема, просто неубиваема. Вот, и вдумайтесь, жалко, что я лекцию не прочитал в свое время, да, приглашали меня. Ю. Воснецов. Приемы ведения аргументированного спора в интернете. Ну, видите, два, ба два барана бодаются. с палками.